Камера это не работает, ну ладно. Непонятно. Так, все на месте. Звук должен работать. Кавасаки работает. Запись идет. Идет. Поехали. Камера. Вчера вечером вот эту беду вставлял на зарядку И сейчас какого-то фига Фига-фига Фигель-мигли И она не хочет нифига включаться Что за проблема? Обидно Вот хорошо? Хорошо, что есть камеры-то две, а не одна То есть... Так, может все-таки я не тот аккумулятор, -то? не знаю Две камеры Четыре одинаковых аккумулятора. Но поскольку я вижу эту всю песню. Не такие уж и не одинаковые. И... Как-то так. Теперь получается, это зараза. Стоял на зарядке. Стоял на зарядке, но... Что-то вообще она никак, я теперь ее здесь ставил на USB, еще раз, еще раз, дубль номер два. Может сейчас она получит чуть-чуть электричество и, и это все пойдет. Блин, спереди едет вон тентованный такой человечек, проживающий в Польше, и воняет от него прям ну нереально. Он скорее всего едет на отработке масла или на солярке паленой, бадяженный, я не знаю. Нормальный дизельный машин так не воняет. И это прям, а за ним ехать прям невозможно. Фуй. Фу! блин. Вот запах костра в 300 раз лучше. Запах вот костра нормального костра, мангала, в 300 раз это прям писец. Это реально, как будто он. Ставим масло вот эту отработку заливает и бесец, Пол... человек чу. А вот он же здесь. А, приехал уже здесь, проехал уже. Ты блин быстрее, чем интернет у меня работает. О, я думаю жена моя, у меня жены такая машина, жно. Фу, я ж, ешняш, эти мурашки по коже, блин, жопа, да ему надо на, на свадьбу еще чуть-чуть, я так заехал быстренько между делом, и туда, на жену быстренько с утра, все, позавтракали, давай, говорю, я этот, не знаю, завтра, видишь, мне на ЛКВ надо, за баранку, так что, вот это вот я смотрю, видишь, что, согласен, а как ты так вот это вот сделал, я, когда увидел, своим глазам не поверил, заметил <свят> у меня уже несколько это специально когда мне кто нибудь ищет я мимо проезжаю это же 500 ир да это ну, блин шарит ну. это это, мама кто знает что такое 500 -ка? у меня крепления запасные еще новые лежат это я купил специально э с, оригинальный визир выкинул мусор он белый такой, начал сыпаться. Купил вот этот в Англии Рейсинг. Потому что, когда вот тот последний раз мы ездили, белый, там у меня же очки, влазит. И они так близко к глазам, начинаешь дышать, все это потеет. А этот ты одеваешь, все далеко вроде видно, ну и, чтобы мои бесстыжие глаза не было видно. Ну, если что, сейчас это работает. Если, если что-нибудь, я потом тебе вырежу, если хочешь. Я вставил, короче, запись чуть-чуть, надо позаписывать. Взял вторую. Сейчас начал записывать, надо было мне пацана тоже записать Включаю, не работает, говорю, хорошо, что я две с собой взял, хотя бы одна дышит, короче В том-то весь и прикол, я вчера поставил на зарядку, она заряжалась, и это и та Но почему-то новая отказалась вообще, она даже не включается, я не знаю почему Это не GoPro, да? На, это дешевый вариант Так, GoPro надо, я посмотрел, чуваков по 500 евро дают <плес> зачем я не понимаю не себе, бери ну да когда-нибудь а когда-нибудь no. не эти, тебе... смотри о давай давай это стоит 30 рублей по, по записи по качеству она <плес> то же самое <плес> что она да она пишет что-то это уже ультра плюс 4 к это только 4 к это 60 fps или как оно? Так она и здесь тоже есть. Yeah. Да, здесь она еще круче, здесь уже может и слоу-мошен, всякую фигню делать, да. Yeah, yeah. Там у нее функции, блин, как со 600 GoPro стоит. <laughs> Реально, у меня вот эти все крепления, вот это все, все у тебя за 30 евро берешь, у тебя все есть. А GoPro ты берешь ее за 500 и началось, каждый винтик, шпунтик надо покупать, yeah. и пока ты купишь, у тебя уже 700. Из-за этого я, короче, купил. Это первая была, и потом началось петличку микрофон стоит он стоил 11 евро получается у меня микрофон с камерой все вместе 44 да если я это все записывал на youtube нарезал все ну никто не докажет то есть ты даже не увидишь разницы в принципе просто единственное вот это па палево, вот это вот она видишь директ не идет А мне надо всегда писать отдельно на смартфон и звук пишу и здесь я, качество этот по Нормально, на качество не влияет. Ну поехали отсюда подальше. Так, вот это вот, конечно, вот это вот беда. Ну-ка, видно мне там? О, вон там, вон. Мы сразу вон дёрли, да? Вон. Это вообще не очень. Что, поесть, что то Хочу, Олег, бросить, хочу. Так ты делай, как я. Я взял просто, вот, бросил и не курю. Андрюха, когда Бэховский купил, такой, о, классно, классно у него там 3D, все дела. У меня сказал цену такой. Не. Потом поехал к лякирщику, короче, да. Я говорю, потом же вот, думаю, может перекрасить. Потом, когда начал смотреть, сколько это всего разбирать, что-то мне тоже перепало настроение. говорю, ладно, Говорю, давай, наверное, зимой. Он говорит, да, да. Которые так занимаются этим, они все на зиму разбирают, типа, да, все равно потом тачка стоит. Я так и подумал, думаю, ладно, зимой сделаю. Ну ничего, сейчас вот проехал пару минут, я с дому выехал. Я ну, да, да? Вот, вот, вот, вот. да? да? я думал уже, да. Она, И блин, солнце, когда сильно парит, в глаза долбит. Да? да. Ты-то не видишь, у тебя она матовая. Да. Из-за этого ты, когда едешь, я хотел, знаешь, что сделать? Сейчас тебе покажу. Вот эти вот, видишь, вот эти вот штучки, вот эти. Но-но. Ну -ну. но но Потом передумал, когда ты вот так сидишь, ты едешь, тачка перед тобой начинает тормозить, ты смотришь на спидометр, и вот здесь его же не брэмс листья. Говорю, о, круто, оставлю. Серьезно, не надо ничего мутить, короче, да? Но вот это вот, если вот то, что я долбанул, что подумаю. У меня вообще идея была изначально вот здесь вот так вот взять, вот так вот обклеить, это именно только вот это ребро матовое. Вот этот верх, Видишь, ты... а вот этот бок оставить, а теперь я его здесь на краю-то сделал. Ты, когда тут будешь клеить, тебе придется обрезать. Когда ты будешь обрезать, ты здесь пол ну, все Да, канты вот это и будет. Ну. Но... Ты... В том-то все и дело. Это надо мне полностью снимать, это все равно будет лакирщик какой-нибудь делать. Но дело в том, что ее надо будет полностью все покрывать, чтобы вот этот кант не был, вот этот, да? Иначе она будет такая острая, да, здесь Здесь же она гладенькая такая. если ну, ты при ты так не вырежешь, да? Не, не, не. Ты будешь клеить и обрезать. Не, ну я знаю, обрезать, э -э -э чувака мотал бы на фоли, который фоли обтягивает. Но это <свят> тоже такая вот этот, потому что у него здесь один брух и здесь еще раз, Да. Когда матовая вроде я на руги смотрел, черный, так вроде ни, ни в глаза не бросается. А здесь именно что вот цвет перепадает. Вот это-то мне нравится, в принципе. Особенно когда чистый. Я ну я тоже. Я только... взял только тряпочку, где-то вот. А, глушители так чуть-чуть протер, чтобы они блестели. А так вот, как вот мы ездили в вот. Все пятна на стекле, все осталось. То видно, но зато мы вот туда-сюда съездили, я говорю, я домой приехал, на насчет, 460, я это самое много, что вот я проехал, именно с вот таким вот, да, так-то я ездил с 600 километров, а именно что вот за день опять домой вернуться 460, это прям последние разы мы делали 360 было, да, вот так вот. Выезжали 360 это дома, да? Когда я рекорд поставил, бак спалил за 360. А сейчас-то, видишь, сейчас получается я перед Дюсюдорфа, мы ездили там, здесь и пришлось из-за этого чуть больше. Я домой приехал, опять бак заправил. Думаю, ну нафиг. Ты спереди едешь, ты записываешь, да? Можешь ехать без проблем? Куда поедем? Ну, а? Через Варбург поедем. Как хочешь. Мы и так и так уже ездили. То есть мне без разницы едеть, вперед я посмотрю сейчас, да? А, же... и... Андреха, меня вперед отправляет. Ну почему я тебя позаписываю, могу цвешиндуть? Ярко этот. Он меня вперед отправлял из-за глушителя, да? Вот у меня голова болит из-за его. Б***. Он откроет кляпу, все. Это хотя бы он стандарт. О, упала. Пока, пока стандарт. Все-таки менять будешь? Все-таки менять будешь? Да, говорит, буду менять. Это а а на нем на дальнях съезди пару раз. Может не будешь менять? Дальняк решает все. Вот это вот, вот это вот, вот, вот, вот 1300 Видишь, кардан стоит? Ему без разницы, там дождь, не дождь Ничего себе, ну что, нормально? Телефон нормально? Да я сам делал Я, правда, видел такие с магнитом, такие, знаешь, делают Но что-то я не доверяю Боюсь, что улетит. О! Быстро, да? Я такое только в Беллифельде в кино видел. Выпили, попивку поставил, в драку, фу, нету. Там у каждого свой пятак. Так, ну чё, двигаемся. Двигаемся. Где нормальные повороты, нормальная местность. Тусовки. Что-то мне эти тучи вообще никак не нравятся. Так, ну вот, человек, тоже спереди на C1000SX Max. Max, байк выглядит чуть-чуть поярче, чем мой, но это только временно, когда возьму такие же наклейки, тоже так будет ярко, неоново-желто, прям будет за километр видно. Германии очень важно, чтобы тебя видели сдалека. То есть, большинство аварий происходит, потому что перед носом выезжают трактористы с прицепом, люди на легковом автомобиле, которые не могут адекватно оценить ситуацию, не могут адекватно разобраться, что к чему выезжают тебя перед носом. То есть, ну, не могут рассчитывать скорость того или иного транспорта, движущегося сбоку, там, да, справа, слева. И они они у тебя перед носом выезжают, такие думают, ну чё вперед, такие бах-бах, и вот и мы встречаемся, да, то есть, вообще неприятная ситуация, уже вчера только вспоминал, сколько уже парней ушло, и, к сожалению, все это было не по их вине, ну, то есть, были случаи, когда они реально там нарушали люди, но... В большинстве случаев, это было не так, то есть я знаю много случаев, в которых именно водитель автомобиля был виноват, неприятно, больно, человека нету, давно, то есть, некоторых 8 лет нет, некоторых 6 лет